Приветствую на канале Шарабара, ох какая тема, эту тему мне предлагали несколько раз, в том числе писали лично в ВК, Ильнур Алиев, Максим Протасов, Сергей Гавриленко, Максим из личных сообщений, Бойко бол и несколько раз просьба сделать видео про казачество, я видел под другими некоторыми роликами, и Аллилуйя, дошли руки, приступим. В российской истории казаки – это уникальное явление. Это социум, ставший одной из причин, позволивших Российской империи дорасти до столь огромных размеров. И главное – закрепить новые земли. Насчет термина «казаки» имеется такое количество гипотез, что становится понятно – его происхождение неизвестно. И спорить о нем без появления новых данных бесполезно. Впервые про казачество упомянуто в летописях XIV века. Сообщается, что в Сугдее скончался некто Альмальчу, заколотый казаками. Тогда судак был центром работорговли Северного Причерноморья. И если бы не запорожские казаки, то туда попадало бы куда больше пленных славян, черкесов, греков. Также в летописи 1444 года в повесть о Мустафе Царевиче упоминаются рязанские казаки, воевавшие с рязанцами и москвичами против этого татарского принца. В этом случае они позиционируются как стражи или города Рязани или границ рязанского княжества и пришли на помощь княжеской дружине. То есть уже первые источники показывают двойственность казачества. Этим термином называли, во-первых, вольные народы, обосновавшиеся на окраинах русских земель, во-вторых, служилых людей, как городскую стражу, так и по пограничную войска. Кто осваивал южные окраины Руси? Это охотники и беглые крестьяне, люд, искавшие лучшие доли и спасавшиеся от голода, а также те, кто был не в законом. К ним присоединялись все инородцы, которым тоже не сиделось на одном месте, а возможно и остатки тех народов, что населяли эту территорию. Хазары, и гунны, например. Образовав дружины и выбрав атаманов, они воевали то за, то против тех, с кем соседствовали. Постепенно сформировалась Запорожская сеть. Вся ее история это участие во всех войнах региона непрестанные восстания заключение договоров с соседями и их нарушения вера казаков этого региона представляла собой странную смесь христианства и язычества они были православными и одновременно крайне суеверными верили в колдунов которые пользовались большим уважением примета дурной глаз и все прочее Угомонила их и то не сразу, тяжелая длань Российской империи. Уже в 19 веке сформировавшая из запорожцев Азовское казачье войско, которое в основном охраняло Кавказское побережье и успело показать себя в Крымской войне, где пластуны, разведчики их войска показывали удивительную ловкость и удаль. В 1860 году началось переселение казаков на Кубань, где после соединения с другими казачьими полками из них было создано Кубанское казачье войско. Примерно так же сформировалось другое вольное войско – Донское. Впервые оно упоминается в жалобе, которую царю Ивану Грозному прислал нагайский князь Юсуф, возмущенный тем, что донцы и города поделали, и его людей стерегут, забирают, до смерти бьют. Люди, по разным причинам бежавшие на окраину страны, сбивались в атаге, выбирали атаманов и жили как могли, Охоты, грабежами, набегами и службой соседям, когда случалась очередная война. Это сближало их с запорожцами, они вместе ходили в походы, даже в морские. Видимо, почти одновременно с вольным казачеством, на Руси и в речи, Посполитой появились казаки как род войск. Часто это были те же самые вольные казаки, сначала просто воевавшие в качестве наемников, охранявшие границы и посольство за плату. Постепенно они превратились в отдельное сословие, выполнявшее те же функции. Казаки строили станицы, возделывали землю, защищали территорию от нежелающих жить мирно соседей. С мирными жили мирно, частично перенимая их обычаи, традиции, одежду, язык, кухню и музыку. Это привело к тому, что одежда казаков разных регионов России серьезно отличается. Также различный говор, обычаи и песни. Самый яркий пример тому – казаки Кубани и Терека, которые довольно быстро переняли у народов Кавказа такие элементы одежды горцев, как папаху, черкеску, бурку. Их музыка и песни также приобрели кавказские мотивы. Например, казачья лесгинка очень похожа на горскую. К концу 17 века казачество в России постепенно стало трансформироваться в объединение. Процесс завершился в 19 веке, и конец всей системе положила Великая октябская революция и последовавшая за ней Гражданская война. В тот период выделялись донские казаки их государева служба началась в 1671 году после присяги царю алексею михайловичу но только петр великий преобразовал их окончательно запретил выбор атаманов ввел свою иерархию в итоге российская империя получила хоть поначалу и не очень дисциплинированное но зато храбро и опытное войско которое в основном использовалось для охраны южной и восточной границы страны хаперские казаки эти жители верховьев дона упоминались еще во времена золотой орды и сразу позиционировались как кузатцы в отличие от вольных людей, живших ниже по Дону, были отличными хозяйственниками, имели отлаженное самоуправление, строили крепости, верфи, разводили скот, пахали землю. Присоединение к Российской империи было довольно болезненным. Они успели поучаствовать в восстаниях. Также подвергались репрессиям и реорганизации. Побывали в составе Донского и Астраханского войска. Весной 1786 года ими усилили Кавказскую линию, принудительно переселив на Кавказ. Тогда же их пополнили крещенными персами и калмыками, коих к ним было приписано 145 семейств. Хлыновские казаки основанный новгородцами еще в X веке город Хлынов на реке Пятки постепенно стал развитым центром большого края. Удаленность от столицы позволила вятичам создать собственное самоуправление, а к XV веку начать серьезно досаждать всем соседям. Иван III прекратил эту вольницу, разгромив их и присоединив эти земли к Руси. Лидеры были казнены, знать расселены в подмосковных городках, остальных определили в холопы. Немалая их часть семьями успели уйти на судах, на Северную Двину, на Волгу, на Верхнюю Каму. Позднее купцы Страгановы нанимали их отряды для охраны своих приуральских имений, а также для завоевания сибирских земель. Мещерские казаки. Это единственные казаки изначально не славянского происхождения. Их земли Мещерская Украина, находившаяся между Акой, Мещеры и Цной, заселяли финно-угорские племена, перемешанные с тюрками, половцами и бериндеями. Основная их деятельность – скотоводство и грабежи соседей и купцов. В XIV веке они уже служили русским царям, охрана посольств, отправляемых в Крым, Турцию и Сибирь. В конце XV века упоминаются в качестве военного сословия, участвовавшего в походах на Азов и Казань, охранявшего границы Руси от нагайцев и калмыков. За поддержку самозванцев в смутное время их выгнали из страны. Часть выбрала Литву, другая поселилась в Костромском крае. Северские. Это потомки северян, одного из восточнославянских племен. Они в 14-15 веках имели самоуправление типа Запорожского и часто подвергались набегам своих беспокойных соседей, ордынцев. Закаленных в боях северюков с удовольствием брали на службу московские и литовские князья. Начало их концу также положило смутное время за участие в восстании Болотников. Земли северских казаков были колонизированы Москвой, а в 1619 году вообще поделены между ней и Речью Посполитой. Большая часть севрюков перешла в положение крестьянства, часть подалась в Запорожские или Донские земли. Затем, после долгих переговоров им отдали и Кубань. Это было впечатляющее переселение казаков. Порядка 25 тысяч человек перебрались на новую родину, занялись созданием оборонительной линии и хозяйствованием на новых землях. Сейчас об этом напоминает памятник казакам, основателям земли Кубанской, установленной в Краснодарском крае. Переустройство под общие стандарты, смена формы на одежду горцев, а также пополнение казачьими полками из других регионов страны, не просто крестьянами и отставными солдатами, привело к созданию совершенно новой области. Из вышеперечисленных исторически сложившихся сообществ к началу 20 века были сформированы казачьи войска. Всего их семьями. К тому времени было почти 3 миллиона. При этом они участвовали во всех маломальски важных событиях страны, в охране границ и важных лиц, военных походах и сопровождении научных экспедиций, в усмирении народных волнений и национальных погромах. Они проявили себя настоящими героями во время Первой мировой войны. После революции часть их присоединилась к белогвардейскому движению. Часть с энтузиазмом приняла власть большевиков. Новая власть стала последовательно проводить политику расказачивания, отнимая их привилегии и репрессируя тех, кто посмел возражать. Объединение в колхозы тоже нельзя было назвать гладким. В Великой Отечественной войне казачьи кавалерийские и пластунские дивизии, которым вернули традиционную форму, показали хорошую выучку, военную смекалку, храбрость и настоящий героизм. Семи кав корпусам и семнадцати кав дивизиям присвоили гвардейские звания. Мало часть тех, кто ранее сражался против советской власти, увидев какая беда угрожает родине, оставив политические взгляды в стороне, приняли участие во Второй мировой войне на стороне СССР. Однако были и те, кто встал на сторону фашистов в надежде, что они скинут коммунистов и вернут Россию на прежний путь. Немного про менталитет, культуру и традиции. Казаки – народ воинственный, своенравный и гордый, зачастую излишне, из-за чего у них всегда были трения с соседями и земляками, не относившимся к их сословию, зато качества нужны в бою, а потому приветствовались внутри общин. Сильным характером обладали и женщины, на которых держалось все хозяйство, так как большую часть времени мужчины были заняты войной. Язык казаков, имея в основе русский, приобрел свои особенности, связанные как с историей казачьих войск, так и с заимствованиями из языков соседей. Главным оружием было принято считать шашки и сабли, хотя это не совсем так. Кубанцы носили шашки, особенно черкесские, а вот черноморцы предпочитали огнестрельное оружие. Помимо основного стрельба, защиты каждый носил нож или кинжал. Какое-то однообразие вооружений появилось только во второй половине 19 века, до этого каждый выбирал сам, и судя по сохранившимся описаниям, выглядели оружие весьма живописно, оно являлось честью казака, поэтому оно всегда было в идеальном состоянии, в отличных ножных, часто богато украшенных. Обряды казаков в общем совпадают с общерусскими, но имеют и свою специфику, вызванную образом жизни, так например на похоронах за гробом покойного вели его боевого коня, а следом уже шли близкие. В доме вдовы под образами лежала шапка мужа. Особыми ритуалами сопровождались проводы мужчин на войну и их встреча. К их соблюдению относились очень серьезно, но самым пышным, сложным и радостным событием была свадьба казаков. Действие было многоходовым. на сватовство, празднование в доме невесты, венчание, празднования в доме жениха. И все это под специальные песни в самых лучших нарядах. Костюм мужчины обязательно включал оружие. Женщины в яркой одежде. И что было неприемлемо для крестьянок с непокрытой головой. Платок лишь прикрывал узел волос на затылке. И в заключение чуть побольше про Донское и Кубанское казачество. Донское. Как ни странно, но известна даже точная дата рождения Донского казачества. Ею стало 3 января 1570 года. Иван Грозный, разгромив татарские ханства, по сути предоставил казакам все возможности обживать новые территории, селиться и пускать корни. Казаки гордились вольностью, хотя и приносили присягу на верность тому или иному царю. Во времена смуты казаки оказались весьма деятельны и активны. Впрочем, часто они принимали сторону того или иного самозванца, а отнюдь не стояли на страже государства государственности и закона. Один из известных казачьих атаманов, Иван Заруцкий, даже сам не прочь был воцариться на Москве. В 17 веке казаки активно осваивали Черное и Азовское моря. В каком-то смысле они стали морскими пиратами, корсарами, наводящими ужас на купцов. Рядом с казаками часто оказывались и запорожцы. Петр I официально включил казаков в состав Российской империи, обязал их к государственной службе, отменил выборность атаманов. Кубанские. Возникновение кубанского казачества относится к более позднему времени, нежели Донского, только ко второй половине XIX века. Местом дислокации кубанцев является Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, Адыгея и Карачаева-Черкесия. Центром был город Екатеринодар. Старшинство принадлежало кашевым и куриным атаманам. Позднее верховных атаманов стал назначать лично тот или иной российский император. Исторически, после расформирования Екатерины II Запорожской Сечи, несколько, Несколько тысяч казаков бежали на черноморское побережье и попытались восстановить сечь там под покровительством турецкого султана позднее они вновь развернулись лицом к отечеству внесли существенный вклад в победу над турками за что и были жалованы землями тамани и кубани причем земли отдавались им в вечное и потомственное пользование кубанцев можно охарактеризовать как свободное военизированное объединение население занималось сельским хозяйством вело оседлый образ жизни а воевала только по государственной Сюда охотно принимали пришлых и беглых из центральных районов России. Они смешивались с местным населением и становились своими. Кстати, интересно, что само слово «казак» в переводе с тюркского языка означает «человека свободного, вольнолюбивого, гордого». Так что, вполне возможно, что название далеко не случайное. Вот такое вот у нас казачество. Еще раз большое всем спасибо за предложенную тему про казачество. Надеюсь, вам было интересно. На всем позвольте откланяться. Счастливо!